Здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре электрическая складная коляска отечественного производителя из Новосибирска. Называется Катерлин light Это коляска из серии Travel, то есть предназначенная для путешествий. Как на автомобиле, так на самолете. В общем, на любом транспорте она будет вам незаменимой, поскольку имеет небольшой вес, всего 29 килограмм, и достаточно компактные габариты. Ширина данной коляски 63 сантиметра действие она приводится двумя электромоторами по 250 ватт с помощью литиевых аккумуляторов 24 вольта на 12 ампер час что позволяет иметь ей запас хода 18 километров и способность подниматься либо спускаться на на высоту не более 9 процентов 9 градусов также ее можно перевести в ручное управление с помощью вот таких поворотных поворачиваете, чтобы они отошли. И электродвигатель отключается, и можно спокойно использовать ее как обыкновенную коляску. Также поворачиваете до щелчка. Все, электродвигатель опять подключился. По ширине сидения. Ширина сидения составляет 45 сантиметров. Глубина сидения составляет также 45 сантиметров. Высота спинки регулируется от 50 до 62 сантиметров. Здесь есть регулировочные винты фиксирующие. И, собственно, спинка поднимается, либо опускается. Вот мы ее зафиксируем. Степень натяжения упругости регулируется такими вот лентами на липах. Имеется карман, в котором у нас хранится зарядное устройство, которое идет также в комплекте. Сиденье также имеет регулировку по жесткости натяжения, а также фиксирующий ремень с регулировками под любого человека. Грузоподъемность данной коляски составляет 100 кг, не более 100 кг. управление приводится стандартным пультом с регулировками скорости движения и электросигнал. Пульт можно выносить вперед, ближе, дальше. Также его можно установить и под левую руку, если это будет удобно человеку левше либо человеку который правая рука не работает. Подлокотники поднимаются, что является очень удобно при пересаживании. Подножка имеет стандартный угол наклона, но имеет одну регулировку примерно на 3 сантиметра может стать еще ниже. Ну и теперь основное – это складывание. Давайте просмотрим. С помощью вот этого фиксирующего устройства оно открывается, и коляска, собственно, складывается одним движением. Вот такой вот имеет компактный вид. Вот эти антиопрокидыватели, они имеют двойное назначение. Как для того, чтобы коляска не опрокинулась назад, как у стандартных у всех колясок, так и для того, чтобы ее мог транспортировать человек не невыдающейся физической силы. То есть вот она встает вот так вертикально, фиксируется, и даже женщина ее спокойно может взять, наклонить и повести как сумку-тележку. Ну а если мужчина, мужчина просто может ее поднять и понести. То есть вес ее всего 29 килограмм. Вот. Такой вот компактный вид она имеет. Легко ее можно разместить в багажнике даже обыкновенного седана. Данные коляски есть у нас в наличии. Приходите, подберем обязательно то, что именно вам нужно. Спасибо.